Мир вам. Мир. У меня сегодня есть свидетельство и песня. Я на этой неделе, многие из вас знают, была авария у меня год назад, и эта неделя была первая, в я вышла в полной ставке и отработала все свои смены. У меня три дня, 12 часов. Первый день я чувствовала себя хорошо, устала. Второй день пришла домой, я почувствовала с правой стороны в тазе боль. А в третий день, это вчера было, я почувствовала уже в конце смены, что у меня таз с обоих сторон болит. И я уже утром пришла ходящая, а вышла уже хромащая из работы. И мне положилось поехать в магазин. Знаете, я хочу поделиться этим свидетельством для утешения и укрепления человека, который, может быть, столкнулся с тем, что ему надо воспринять свою новую реальность. И я шла, и у меня как бы вот э, в голове вот как бы... Это тебе надо, твой статус новый, что у тебя ты не сможешь вытянуть вот, без боли. И я стараюсь об этом не думать. Я вот лежит, мне надо завтра, воскресенье, салат купить, сделать. И я э, иду и хромаю. И я дошла до машины, посидела, поехала в магазин. Пришла в магазин, я зашла хромающая и шла хромающая. Я пришла, отдел, там, где овощи. И я стою как бы вот у меня все выбило возможно от великой усталости Um, я просто стою, стою, и стою на меня, начали люди смотреть. Я взяла телефон, поставила в YouTube салат, первый салат вышел. Я поняла, этот салат надо купить. То Я его купила, и знаете, я не поняла, что произошло чудо. А чудо произошло, что боль, которая была в моем теле, я после этого подошла, взяла, пошла взяла другие вещи, пришла домой, позанималась вещами, и я не заметила, что все все это время боль отсутствовала, то есть как пришла, так и исчезла. И я не прославила Бога вот в тот момент, потому что я даже не осознала. И я просто пришла домой и думаю, срочно надо спать. А у меня там молитва, и, в общем, я пошла там уже готовиться на ночь, и мне приходит на разум песня, и я там зубы чистила, пришла, села на кровать. Я хочу поделиться моментом, потому что она связана с сегодняшней вечерей я села на кровать, и я думаю, как это, совпадение, хоть я знакома с этим. Я часто просыпаюсь, и мне поется песня, я эту песню не знаю, я ввожу ее в телефон, и она показывает или псалом, или песню, и я понимаю, что Бог хочет, чтобы я поделилась. Но я сидела вчера, думаю, Господи, ну как, это хлебопреломление завтра, и вот, вот эта песня о хлебопреломлении, я просто восхищалась, что... У Бога нет совпадений. Я делюсь этим моментом, потому что, может быть, вот что-то у вас происходит, и как-то непонятно. Я восхищаюсь Богом. И вот сидела, и люди иногда думают, что с Богом можно общаться только на коленях. Но я сидела на кровати, и у меня пошла молитва. Молитва пошла на иных языках, пошли песни, потом обратная молитва. Я вспомнила там некоторые вещи, я молюсь, я начала за них ходатайствовать. Мне положилось, встань, возьми Библию, я пошла, взяла Библию. И там открылось ну, место, и Христос говорит, я есть им хлеб. И я начала ходатайствовать за этих семейств, Господь, пошли им себя, хлеб. Это больше, чем я вот молю за хлеб, который физически, и пошла молиться шла шла шла и начали у меня идти слезы это не ослизилось прослизилось это капли потом струи потом потоки я начала вытирать слезы своими пальцами потом ну ладонями потом руками и все тело мое покрылось со слезами и я сидела и просто слезы льются я благодарю бога я прошу прощения и вот просто вот все в одно мгновение происходит и когда этот момент происходил, вся покрыта была вот в воде своих слез, сразу меня пришла эта женщина, которая пришла к Христу. Христос был занят, его пригласили в гости. Он сидел, вот они сейчас готовы были принять пищу, он в гостях был, заходит какая-то посторонний человек, что-то там пролазит, куда ей не надо – и преклоняется и ломает алавастовый сосуд. Мне пришло в разумление, я понимаю, что маленькая это вот как бы частица этого момента, что этот сосуд, как бы это физическое, а Иисус говорит, Симеон, да ныне слезами омывает вот, мои ноги и вытирает волосами, что вот это... Из влажность из ее тела, которое вышла, оно превыше, оно выражало ее покаяние. И когда я вот это ну, пришли вот эти мысли, потом пришел Иисус в Гефсиманском саду, он плакал, он как плакал. Там написано, он молился и пот иступал у него как капли крови. Это за меня первое, а потом за каждого из вас лично. Он так боролся, чтобы вот я даже не в полноте могу выразить и объяснить, но я просто хотела выразить этот момент, когда слезы пошли, это вот пришло наполнение, это не от меня. И Бог просто а, показал вот этот момент, вот этой э, любви, Христовой, каждому из нас на таком уровне, на такой ревности. Вот, я хочу спеть песню. Да будет во славу, да будет в укрепление. Вдали-вдали я вижу крест, И лик страдальца виден мне, То умирает царь небес Среди проклятий на земле. О, мой Бог, да, Твою любовь постигнул я, Ты грешным людям дал чертог, Ты мне сказал «люблю». Себя, прости, прости им, Отец мой, они не знают, что творят, слова несутся над землей из уст распятого царя спаситель о мой бог твою любовь постигнул я ты грешным людям дал чертог ты нам сказал люблю тебя с холма с холма спешит толпа, боясь надела рук взглянуть, ведь это Бог слышны слова, рыдает потрясенный люд, о мой спаситель, о мой Бог! Бог постигнул я, Ты райский мне открыл чертог, Ты мне сказал, люблю тебя. Любовь любовь пришла с небес и нам открыла рай осень в страну красот в страну чудес и я войду в градущий День, о мой спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты райский нам открыл чертог, ты нам сказал: люблю тебя. Будь и благословен.